Денис, приветствую тебя. Привет всем. Очередной эфир, соответственно, обсуждаем рынки, фундаментальные технические возможности. Сейчас рынок, как все прекрасно видят, крайне волатильный. Опять же, все финансовые инструменты отходят от последнего отчета по инфляции в США, который вышел во вторник. Собственно, если немножечко вернуться назад, когда мы с тобой анализировали рынки в последний раз, мы как раз обозначали вот эту дорожную карту того, что впереди будет отчет по инфляции, и потом уже через неделю заседание американского регулятора. То есть, это события, которое непременно повлияют на динамику доллара. Мы в побыче смотрели в отношении бакса, в связи с этим ставили на снижение рисковых инструментов. То есть, у нас была с тобой полная синергия в этом плане и уже не первый раз. И мне кажется, что сегодня отчасти можно уже подвести какой-то предварительный итог и сделать вывод, что фундаментальный фон, он в данном случае без каких-либо второстепенных сценариев, вот прям был однозначным, конкретным, прямолинейным, который стал причиной того укрепления доллара, которое продолжается, собственно, и сейчас. Собственно, как долго будет расти доллар? Это очень хороший вопрос, но я думаю, что как минимум до 21 сентября, то есть до следующей среды, каких-либо препятствий у доллара не будет, потому что рынок сейчас будет жить одной идеей. Это желание поспекулировать на том, как далеко будет готов зайти американский регулятор. Потому что если... До выхода отчета по инфляции участники рынка склонялись в пользу того, что ставка повысить на 75 пунктов. То после выхода уже данных по инфляции, когда базовая инфляция стокнулась сразу на 0,4%, был задан абсолютно логичный вопрос: как бы, кому скажем так, со стороны инвесторов, а не Уместно ли было бы сейчас поднять ставку даже на 100 базисных пунктов? И сейчас, если посмотреть на именно FedWatch, инструмент, который дает оценку того, как участники рынка готовятся на повышению процентной ставки. Сейчас вот в моменте перед нашим эфиром, я посмотрел, это отчет базы данных, скажем, Чикагской биржи, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на 100 базисных пунктов почти в 40%. Хочу для контраста подсветить, что буквально до выхода данных по инфляции вероятность повышения ставки на 100 байсных пунктов была где-то в районе 5%. И вот насколько сильно она выросла. Почему участники рынка закладываются под такой агрессивный настрой Федрезерва? Потому что прекрасно осознают, что базовая инфляция – это то, что уже практически вышло из-под контроля, и нужно вмешиваться даже активнее, чем это делал федрезерв ранее. То есть нужна более жесткая монетарная политика. И я думаю, что вот такую политику мы будем наблюдать в ближайшее время. Я сегодня предлагаю рассмотреть как раз, ну, частично я уже затронул тему доллара. Можно для большего разнообразия финансовых активов посмотреть на инструмент, который коррелирует с индексом доллара. Это пара евро-доллар, а золото и рынок нефти. Если ты не против, давайте тогда по этим инструментам. Конечно. Отлично. Так. Демонтацию экрана запустил. А сейчас, друзья, на ваших экранах пара евро-доллар, котировки 0,9960. Ну, собственно, вот это этот часовой таймфрейм, свечка, которая последовала после выхода данных по инфляции. Без какого-либо сценария предварительного там роста европейской валюты сразу прям вниз камнем, немного... Ассолидировались, мы в ходе вчерашней торговой сессии, но сегодня, опять же, идем снова вниз. Евро по всем вообще индикаторам, начиная от э, фундаментального фона, вот э, ту технику, которую я периодически добавляю, анализ рыночных настроений, психологии, все указывает в пользу того, что мы увидим новые локальные минимумы, причем уже до конца, возможно, этой недели. Я даже пойду дальше, до конца текущей торговой сессии я ожидаю прям пробой, поддержки 0,99 и потенциально движение еще ниже. Вчера, собственно, участники рынка очень рассчитывали на выступление главы Еврокомиссии Урсула фон потому что она должна была представить меры того, как Европейский Союз будет пытаться ограничить рост стоимости углеводородов. Но, в принципе, эта формулировка она изначально неверная, потому что ЕС... При всем уважении к могуществу европейской экономики никак не может повлиять на стоимость нефтяных Но я думаю, что там, наверное, были больше разговоры о тарифной политике и был расчет оптимистов, которые очень хотели было увидеть быстрый выкуп европейской валюты там высшего выше и движение выше. Расчет был на то, что она представит эти меры все осознают, что давление на европейскую экономику осенью и зимой будет не таким значительным, и у евро появится повод для роста. Но ничего такого интересного способного было бы вернуть на рынок энтузиазма, она не сказала, поэтому евро как снижался, так и продолжает снижаться. Потом еще вышли данные по промышленному производству, они дополнили картину такой тотальной слабости экономической страны Европейского Союза что тоже для нас возможно сделать дополнительный вывод о том, что я катится вот в эту рецессию, которая неизбежна до конца этого года. Я, честно говоря, Денис, вообще не вижу ни одной причины, почему Евро можно было бы сейчас купить и, знаешь, начать анонсировать там цели 1.03, 1.05 и впоследствии уже 10. Возможно, к такому сценарию можно будет только вернуться, но ну, вернуться тогда, когда у нас будет четкий сигнал резерва, что все, хватит, достаточно повышения процентной ставки, и уместно будет там через какое-то время начать уже даже подумывать о смягчении политики и ее снижении. Но это, на мой взгляд, разговоры только лишь 2023 года, и сейчас можно работать по тренду. Иногда рынок исказуем, однозначно, и дает такие возможности, которые ну, просто... Глупо не использовать, особенно тогда, когда столько факторов показывают за то, что вот в данном случае евро будет и дальше снижаться. Я рекомендую короткие позиции, причем даже не важно, откуда их вы бы не занимали, друзья, сейчас. Конечно же, это нужно было делать еще раньше, когда европейская валюта была на отметке 1.02, но так можно говорить всегда. Я и при текущих уровнях не считаю, что все потеряно, все упущено в плане возможностей. Если допустить снижение евро, там, отметки 0,98-0,97, все мы умеем считать и прекрасно понимаем, сколько это потенциальной прибыли, которую можно заработать в ближайшие дни. Золото, в принципе, уровень поддержки прям вот сейчас существенный. Возле него золото уже находится, 1684 доллара за тройскую унцию. Я был сторонником того, что он... На долгосрока золото, конечно же, будет а, идти вниз, потому что золото не сможет конкурировать с ростом доходности облигаций и укреплением позиции доллара. Так оно и получилось. Камнем летит вниз из золота, а, пробиваем уровень 1680, ну, скажем так, 1685 около вот, текущего значения. И идем ниже, цель 1650 долларов за тройскую пункцию. Здесь даже добавить нечего. Я всегда смотрю на золото как инструмент, который сравнивает ситуацию на долговом рынке США. Сейчас, друзья, прямо в моменте посмотрю. Сегодня доходности десятилетних облигаций опять растут и один 1%. С начала дня котировки сейчас 3,44. Но как можно при такой доходности вообще иметь дело золото? золотом? Тем более, что американский рынок долга с начала июня, то есть облигации по доходности, выросли ну, практически сейчас примерно, примерно на 40%, а золото за этот период времени потеряло 40%. Ну, ну ладно, еще я круглил. 25%. Ну, то есть очевидная математика здесь не в пользу рынка драгоценных металлов. И что касается рынка нефти, вот здесь у меня как раз идей пока, честно говоря, нету. Новостной фон неоднозначный. С одной стороны, это низкая вероятность возвращения на рынок иранских производителей, это позитивный фактор. С другой стороны, Китай, где снижается спрос, и это негативный фактор. А доклад ОПЕК вчерашний, потому что спрос на нефть все-таки вырастет на... По-моему, 3,1 миллиона баррелей до 102,7. Это позитивный фактор. И опять же, вчера вышел еще и релиз от администрации технической информации по запасам нефти, которые выросли. Это негативный фактор. Я не люблю принимать решения, когда вот такие качели по фундаменту, достаточно ну, поводы и для покупок, и для продаж. Поэтому... Если вам, друзья, интересно, вот как можно сейчас действовать по рамку нефти, я думаю, что, Денис, ты можешь подсказать. Но с позиции фундамента я бы советовал сегодня немножко посидеть на заборе, подождать прояснение картины и не лезть. вот тебе тогда. Ну что ж, да, мне есть что дополнить на самом деле. Я думаю, это будет очень даже в тему. Uh -huh. Значит, начнем с евро. По евро я абсолютно полностью согласен. То есть сейчас чем, знаешь, как в этом в Игре Престолов зима близко. Вот это, пожалуй, нечто аналогичное. Чем, чем ближе к концу года, тем сильнее закручиваются гайки и тем больше будут обостряться проблемы. Дело в том, что я бы хотел напомнить, что у нас эта неделя, а точнее завтрашний день экспирационный на фьючерсах, то есть, соответственно, валютные фьючерсы у нас завтра уже экспирируются, со следующей недели уже полностью официально мы начинаем торговать декабрьский контракт, поэтому сейчас происходит перетекание объемов сентябрьского на декабрьские контракты и, соответственно, вот из-за ролловера могут иногда быть такие, ну, достаточно активные движения. У меня уже объемы показаны, естественно, с декабрьского контракта, потому что здесь... Уже на сентябре объем совершенно несущественный, гораздо больше на декабрь уже перетекло. Значит, что у нас есть по евро на данный момент? Я полностью придерживаюсь варианта дальнейшего снижения. Почему? Потому что, да, собственно, у нас ни объемов, ни... Опционов практически ничего нет, что указывало бы на дальнейший рост. Тем более, даже так видно, что если взять перекосы общие по ближайшим двум контрактам на колы-путы, то на путы их практически в два раза больше. И внизу у нас классные и Кстати говоря, вот в этом диапазоне, ну, если средний взять среднеарифметическое, то в районе 97.50%. И как мне кажется, то именно туда цена как раз может прийти. Я вот такой канальчик как раз накинул сегодня. Смотрю, что ну, он неплохо себя весьма так вы, выглядит. А трендовая, которая вот коричневого не вообще прекрасная была. Вот раз, два, три, четыре, пять. Пять касаний на одной траектории. Но это на самом деле весьма редкое явление. И я даже вот по книгам не помню, чтобы настолько красиво цена видела сейчас в области особой турбулентности находится, поэтому я думаю, что цену здесь еще поколбасит, это такая формация очень непростая с двойным выбросом вначале выброс вниз, потом выброс вверх и как правило когда потом формируется новое флетовое накопление, дальнейший выброс происходит в ту сторону, в которую был сделан первый то есть вниз, поэтому я по евро выставляю здесь основной приоритет по направленности вниз, пока что вот в эту зону, потому что там ну, выше нету ничего, следующий стратегический уровень там находится уже на 0,96 так что туда пока я ну, сильно не загадываю хотя не исключаю, но 97 с половинкой здесь запросто могут протестировать и как ты уже говорил то есть да, новостной фундаментальный фон сейчас для евро крайне негативен и технически собственно точно также по поводу золота золото мы с тобой когда в прошлом, и позапрошлый раз разбирали, то есть говорили о том, что только вниз, вниз, вниз. Сейчас как бы так и есть. То есть э, я еще на вебинаре тоже это говорил в понедельнике для подписчиков, показывал своего закрытого канала, что на 1680 это реально ближайшая цель. Но это далеко не финальная цель. То есть ближайшая, да, это технический уровень у нас вот здесь раз. И если еще отмотать левее, то здесь увидим вот два... 3, 4. В общем, такое скопление из четырех уровней, это фактически у нас сильная такая поддержка сейчас, сформирована поддержка для среднесрочного окончания коррекции, потому что многие начали забывать о том, что вниз по золоту у нас формируется коррекционное движение, потому что общее это вверх у нас пока еще не отменено, то есть в этом году у нас где у нас вот этот год, как раз март месяц, 8 марта, очень так символично получилось, был сделан максимум, и сейчас фактически вот, ну, как Плоская коррекция, так можно эту структуру назвать, Но здесь, что интересно, очень крупные проторговки проходят по золоту еще чуток ниже. То есть там, где у нас залита облачная конструкция по Путу, здесь еще одна 1650. Есть очень важный значимый уровень. И если цена сюда придет, то отсюда, конечно же, я буду ждать хороший возврат. Значит, откуда можно было бы продавать? Смотрите, ну здесь как бы такой, ну я очень не люблю такие ситуации, если честно, потому что, как правило, лучше работать от границ. Но, тем не менее, здесь были очень крупный объем. То есть, если попытаются снизу, вот с этой зонки дать реакцию, то, скорее всего, где-то вот здесь цена споткнется и сможет снова сделать реакцию вниз. Я не знаю, будут ли добивать до 1650, но если проводить общую корреляцию между, например, евро, индексом доллара и золотом, то есть такая вероятность, что попытаются уйти еще и на 1650. То есть я не утверждаю, что цена туда уйдет, но вероятность такая реально есть. И сейчас золото, ну, даже с точки зрения... А защитного актива, ну не особо то и привлекательно. Я даже сам как-то рассматривал месяц назад возможность взять ну, не банковский депозит, а вот именно золото. То есть накупить золото, потому что надо как-то с инфляцией бороться. И когда я посмотрел на спред между покупкой и продажей, я понял, что чтобы мне выйти в ноль, нужно, чтобы золото как минимум достигло здесь на международных рынках интересно. в район, район 1900. Я так на это посмотрел, думаю, да нет, ребята, с такими приколами золото и правда не особо интересно. Вот, разве что как стратегический запас. Поэтому 1650 – это вторая цель, 1680 – это ближайшая цель. Крупные объемы, которые были залиты вот в данном контракте, они вот максимально давят на цену. Ну и плюс прошлая зонка вращения здесь прекрасно себя отработала. Что касается нефти, у меня с ней теперь личные счеты, потому что у меня на этой неделе ну, немного всего полтора доллара по диапазону выбила там, благо, всего лишь 1% был заложен в риск, но здесь, что мне нравится, и что мне не нравится, мне не нравится, конечно, что пытается вот это вот затягивать искусственно, то есть, ну, явно видно, что нет импульсной составляющей роста, и объемы сейчас выстреливают, это у меня стоит, по-моему, декабрьский контракт, да, контракт декабря, потому что фактически сейчас можно смотреть и, и ноябрьский, и декабрьский, просто на декабре там чуть больше открытого интереса, поэтому контракт перепрыгнул, но здесь в чем нюанс, у нас объемы, вот их очень хорошо будет сейчас видно на часовом графике, они начали заходить вот вчера как раз на вот этом выбросе вверх. И вот эти объемы сейчас они не перекрыты, это я бы сказал на самом деле весьма классическая комбинация, то есть о чем она говорит, что Цена может здесь вот внутри, например, вот так вот флетить, но в случае, если произойдет вот такой прорыв вниз и обязательно с закреплением, тогда мы увидим коррекцию вверх и добой вниз. Но это только в том случае, если мы получим реально закрепление. С текущих это, ну, как подбрасывать монетку абсолютно одинаково, потому что основные объемы, вот мы их видим, прям, вот они аж торчащие такие вот, как... Uh -huh. Как игла э, торчит, то есть сделка по биду. Бит это рыночные продажи соответственно, чуть выше появилась сделка еще вот по АСКу. В данном случае по АСКу, так как у нас не было толком реакции вверх и цена быстро перекрыла район АСКа вниз, это селлимиты. То есть АСКи это как рыночные покупки, так и селлимиты. Поэтому всегда нужно смотреть в контексте на реакцию цены. И в данном случае я считаю, что именно вот в этой свече, как бы она не выглядела там попыткой проталкивания, что в ней все-таки крупняк накапливал позицию на продажу. А подтверждением это будет локальное накопление здесь и затем пробой с перекрытием вниз. Если это произойдет, будем работать на продажу. Если этого не произойдет, цена уйдет вверх, ну что ж, тогда просто останемся без сделки. Поэтому здесь спешить не стоит. Поэтому в целом, я думаю, добьют вниз. А вот уже от 80 долларов, да, там возможен действительно полноценный разворот вверх, но пока что... Ждем, пока я сильно не спешу, но в целом я вижу что-то наподобие вот такой ситуации. Это если на, рассматривать на кратко-средний срок. То есть, как по мне, это наиболее вероятно, особенно учитывая то, что сейчас США расходят большое количество своих стратегических резервов, они уже на минимуме с 1984 -го года, и в любом случае их нужно пополнять. Поэтому я думаю, что если к 80 цена добьет, то как раз в этом районе начнется пополнение стратегических резервов, то есть пойдут покупки по рынку и, следовательно, мы увидим рост. Поэтому с точки зрения как фундамента, так и техники, вот с этих уровней очень возможен дальнейший рост. Но в моменте, вот именно сейчас, так чисто спекулятивно, я буду ждать перекрытия и работать на продажу. Угу. Денис, спасибо тебе за твою точку зрения. Вот как раз... Ты хорошо на таймфрейме показал динамику нефти вот мне вот и не нравится то что она на 5 процентов вверх 5 процентов вниз потом вверх вот эти вот качели пила меня заставляет немножко нервничать и я предпочитаю оставить в покое в частности этот сектор конечно. лучше попытаю удачу вот в евро золото как подсветил но не в конечной тоже интересно но я думаю что какие-то удачные точки входа может быть, фундамент более интересный, сложится в ближайшем. Ну, нужно подтверждение, да. Вот дадут подтверждение, будем работать. Не дадут спокойно себе отдыхаем. Очень. Спасибо тебе еще раз за твой анализ. Тогда классно. У тебя закрытие недели. Хороших выходных. Вернемся к анализу через неделю посмотрим. Прямо интересно, вот реально. Следующий эфир уже будет после заседания ФРС Представляешь, как интересно Подведем как раз итоги и посмотрим В итоге, что долгосрочно будет Рисоваться по доллару Но я все же думаю, ФРС на 0,75% поднимет. Не верю я в 1% Особенно вот сейчас, когда они уже Несколько раз подняли вот Чисто даже интуитивно сейчас говорю uh -huh. Отбрасывая все здравый смысл Просто интуитивно Мне кажется, не смогут ну, крутовато, согласен, да. И с тобой, с тобой согласны 99,9% трейдеров. То есть 100 вальсных пунктов – это так, для максималистов, которые хотят прям что-то совсем… Я думаю, это чтобы рынок раскачать даже. Ну, типа того, хотя куда его еще больше раскачивать. И так движение несколько процентов каждый ну, день. В удивительное время живем. Это точно. Спасибо, Денис, еще раз. Тогда увидимся в четверг и будем подводить итоги свидания ФРС. Да тебе, да, тебе тоже спасибо. Солнечных выходных и прибыльного закрытия недели. Спасибо. Пока-пока.